Я Людмила из Симферополя. Приехала на обследование и осталась на операцию у врача. Я очень благодарна. Меня встретили очень хорошо. Благодарна персоналу, тоже все квалифицировано, и особенно врачу, Пучкову Константину Викторовичу. По большему здоровью и долгих лет жизни, чтобы нас лечил, наших женщин. Очень благодарна. Спасибо. За один день я прошла оперативно все обследование быстро, оперативно, квалифицированно. И уже на следующий день я уже была на операционном столе. Спасибо.